Всем привет! С вами Виктор Бандалет, автор блога victorbandolet.com Автор курса "Думать и действовать как топ-лидер за 30 дней» Автор онлайн-марафона «Как стать богатым за один год и неважно, чем вы занимаетесь» И автор вот этого нового раздела «С полного нуля до самых первых дерзких целей» Это следующее видео к этому разделу В этом видео я хотел бы поговорить о том, с чего нужно начинать человеку, который пришел в сетевой маркетинг, и как правильно начинать свой бизнес. По крайней мере, я говорю на своем опыте, вот я начал новый проект. Из чего я начал? С каких правильных действий, благодаря которым люди сами ко мне притягиваются? Это позиционирование. То есть, вот можете сами ответить, какую ошибку делает в самом начале сетевик, такой сетевичок, который приходит и хочет быстро амбициозными своими целями взорвать рынок, а потом быстро что-то потухает. Это наполнение социальной сетью своей продукцией. Косметика, баночки, тюбики, блин, тут-то всякие преимущества. И заходишь на эту страницу, покупаем, заказываем, оформляем скидку и пошло-поехало. Вот это в перечень неправильно. Вы себя позиционируете как какого-то торгаша, обычного торгаша. И вот действительно сетевичка, который на вас смотрит, человек, опять сетевой маркетинг. Как они заколупали со своей продукцией, господи. Сколько их уже наплодилось в этих социальных сетях, то группы, то, то на стенах уже выкладывают. В первую очередь человек приходит на вас. Если вы хотите серьезную команду построить, сильную команду и очень быстро ее построить, и команду лидеров, вы должны позиционировать себя, не компанию. Ни в компании никакое дело. Вы должны показывать, какой вы эксперт, какой вы лидер, свой лайфстайл, как вы проводите свое время, почему именно за вами нужно идти. Начните записывать видео, пополняйте вот видео. Вот вас должно везде быть очень много. Зарегистрируйтесь ВКонтакте, отлично, выстраивайте свой бренд, сделайте качественную фотку где вы в костюме, возможно, студийная фотка, либо вас снял фотограф где-нибудь в очень хорошем месте. Наполняйте каждый день своими мыслями, своими осознаниями. Записывайте видео и спешите для того, до того, чтобы на YouTube, на вашем канале, было первых 100 видео, побыстрее наполняйте его, и вы тогда не представляете, насколько быстро люди сами к вам будут проситься в команду. Вы удивитесь, когда вы якобы не рекрутируете человека. Вот еще самое главное отличие. Человек наполнит социальную сеть и начинает вконтакте спам, блин, фигачить, например, либо в ВК, э, в Фейсбуке, на Google, э, на разных других сетях. Привет, бизнес, образование, либо... Э, Бизнес не интересует, новое бизнес-предложение не рассматриваешь, либо сразу ссылками тебя спамят и так далее. Вы этого даже делать не будете. Вы будете по старинке работать со своим списком знакомым, и вы удивитесь, когда люди будут к вам сами проситься, они будут вас видеть долгое время в друзьях, и они будут понимать, о, прикольно, он даже не рассказал о своем бизнесе. И люди будут видеть на вашей стене постоянно какие-то происходящие события, и вы будете создавать этим чувство жаждущей толпы. Это очень самое главное на самых первых этапах вашего бизнеса. Начните просто себя позиционировать правильно. Обучайтесь, свое сознание э, выкладывайте. Я верю, что это видео было для вас полезным. Ставите лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, для того, чтобы первым получать новые видео. Делитесь с вашими друзьями, неважно, где вы это видео смотрите, чтобы как намного больше ваших друзей и знакомых стали преуспевать в их сфере деятельности. И для предпринимателей сетевого маркетинга, особенно для новичков, да и для старичков это тоже будет очень полезно. Внизу есть ссылка на скачивание моего бесплатного онлайн-продукта Думать и действовать как топ-лидер за 30 дней». С вами был Виктор Бондолет и до скорой встречи. Пока-пока.